Поселок наш совсем заброшенный, никому не нужный совершенно, хоть как. Дорожники, когда клали асфальтированную дорогу, над нами пошутили и повесили перед переездом, который выходит на наш поселок, знак тупик. Нет ее ни хрена, в дороге. Почему нет? Каждый год обещают, так и не делают, да и все. Не работает сельсовет. За кого на выборах голосовали, если не секрет? Я за, за Мельниченко, Губернатор. А, Навальный, все Навальный. Я не знаю ничего про него. Он мне не нужен до смерти. Мы встали с колен, позу раков добавляю я. Вот как-то так. Подписки. То в этом году и нет бюджета, то на следующий год нет бюджета. Вот так и, и все, нет бюджета. Так и нет. А вы за кого голосовали? Неважно, за кого голосовал. А мой голос смотрели, что ли? Нету. Все равно единая Россия. Россия большая. Без денег. Это наша уже местная власть не работает. А Путин за всеми не углядит. Он и так их сажает и сажает. Не успевает сажать. Они все воруют и воруют. Вот я не знаю, как до людей донести, что вообще-то это прямая твоя обязанность интересоваться, что в твоей стране и что в твоем доме происходит. Так как... Я на э, Светлану Владимировну, там, первый или во второй день ее главства <сёк> <сёк> нажаловался в область, что я с ней не могу связаться. Мне телефонный, мне ее мобильный номер дали. И я вот на мобильный отца включил ее в рассылку. Специально? Народ не нужен. Случайно. <сёк> Путин обидел вас. Путин, да? У Путина в восьмом году срок годности кончился. Он на 13 лет просроченный президент. А так будет у нас дорог в этом году? Будет я, ждала вам меня врачений. Да. Вы мне обещали 12 числа его. Я вам обещала, но мы с вами уже не дошли до все тут ждали. Ну это я знаю. И и нет, по если... Слово и все прочее, прочее. На карьере сами сейчас представляете, что происходит. Это да, нормально если все на карьере. Я не туда технику, я просто ее там засажу. Глава вам что-нибудь сказала по поводу репортажа? Мы с ней разговаривали после этого по телефону. Сошлись на том, что надо дружить и сотрудничать. Все. Никаких претензий не предъявлял. О, привезли. Гремя. Ну вот, привезли же эту машину. Пока больше И вот Светлана Копленкова, там, которая прославилась моей диктофонной записью, она, в принципе, проделала, наверное, титаническую работу и все-таки как-то машинки нам сюда загнала, техника начала работать, все работает. А слышали эту историю, что Андрей отправил рекомендации Навального главе и после этого стали делать дорогу? Да, я слышал. Как вы к этому относитесь? Да мне кажется, вы знаете, а их больше никак не прошибешь. Молодец он, он просто не боится, а остальные все боятся. Я не политик. Я не буду ничего про это говорить. А на ваш взгляд, вот такая дорога, она не связана с политикой? Как? -как? Ну вот, плохая дорога, она не связана с политикой? Не знаю, вот в этом деле, как бы, меня единственное интересует, вот только дорога. Я так понял, какую-то часть там люди сейчас будут доделывать своими силами. Вы можете это рассказать, о чем с ними договорились? Могу сказать, что это вот, будет вот достаточно крупный... Но разравнивать Все. будет техника или люди сами? А, вот на разных обещаниях давать не готово, по той причине, что а, договоренности на сегодняшний день нет, но будем достигать. Как впечатление от того, что сделали? От того, что начали работать, впечатление хорошее. От того, что они закончились вот в таком виде, плохое. Вот как мы видим, вначале там хорошая дорога. То есть там мелким песком и гравием ее отсыпали. Но здесь надо тоже досыпать. Тогда прям будет 5 баллов. Пока, пока на троечку.